Это мое прохождение этого уровня червячих головоломок монстры. Ой, как его Хэллоуин версия. Бейсбольная бита. Мина. Отлично. Берем мину, ставим, допустим, ее вот здесь. Эта банка должна подорваться и закрыть нам. Проход вот тут. Черт, ничего не вышло. Давайте заново. Проблема вся в том, чтобы сделать это идеально. О, О! идеально. Если что-то неровно получилось, то можно всегда подправить летающей тарелкой. Только не вот так. Офигенная колба, конечно. Я в детстве из бумаги тебе сделала колбу с глазом, и ты ее выкинул. Берем летающую тарелку. Берем вот этот болтик отсюда. Переносим его вот сюда, логично. То есть тут прям как будто бы место под него. Да ведь. Только не вот так. Только не вот так. Только не вот так. Сейчас ему по башке даст еще. Не <с> в одном Не помню такого. Tú, что я выкинул я не выкидывал я бы не выкинул. выкинул я тебе сделал целый набор из бумаги для злогениев набор для злогениев из бумаги да. как я мог его выкинуть сказал что это за фигня я сказала это глаза в банке я сказал не похоже и выкинул заходим к нему в домик и его отсюда вышвыриваем ой ну перелетел, тебя да, он Стой, а может не так? Нет, полетит. Я думала, тут шар, надо тут Ну Нет. да, телепортация сюда. Почему они не одеты в костюмы какие-то прикольные? Почему я борюсь с какими-то голыми червями вообще? То ли дело у меня трейнерши. Только не вот так. В дырку. Только не вот так. Ну Ах... только не вот так. <свят> да <ё> -мо! Чт! <свят> только не вот так. Бей-бей-бей! Мне с немножко такого пойди. Как мне теперь? Только не вот так. Ой. Опа. Это я как сделал? Волшебник просто. Я ударил, потому что... Ты ударил и упал. Только, а? только, только, а? только, а? только, да только не бою. вот так. А? Вот. перелет. Ну, я думаю, его заденет. Вообще, надо посерединке. Кто посерединке, то Джейнсы на свинке. И этот не Эти человеки блин. делают все неправильно. Я робот Ребаконь 2.0 покажу вам Я как надо. А его. теперь вернемся назад. No. Первым делом переносим и болт. Выгоняем червя из его норы. Телепортируемся и скидываем этого червя вниз тычком и битой. Аккуратно сползаем вниз. возвращаемся в начало снова аккуратно закладываем мину Бомбардировки. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и смотрите другие мои летсплей.